Всем здорова, народ! С вами Рушкара. Сегодня у нас Бэдварс. Вообще, по плану, я собирался выпустить третью часть выживания в России, но мы ее перенесли на среду, потому что у нас один из участников не вышел в сеть. Я с ним связался по вайберу, и он сказал, что только к среде сможет вернуться. Фу, э, э, вернуться! Ну, а так, сегодня три-две каточки в Бадварс. Ну, я думаю, нормально будет. Так, давайте, давайте, там, ну, то, что? Ну, желтый, например, командой будем. Что у нас сегодня? Ой, ой, моё у меня... Подождите. Господи. Ай, не тот. Куда выкинула? 50 чанков ставим. Все, играю я сегодня с ресурс паками, вот такими вот хорошими новинками. Пару ресурс паков нашел сам, пару мне друзья посоветовали. Фух, ладно, нам нужно хотя бы в одной катке победить. Главное победить сегодня, хотя бы один раз. Пускай там дальше мы будем там проигрывать и всякое такое, но мы должны сегодня победить. Так, сейчас думаю. Так, либо идти на красных, что вряд ли они... Подождите. Секундочку. Нас же было четыре, трое. Нас же было это Трое игроков. Где еще один желтый? Я... Вот этот вот. А где еще один? Ладно, ты сейчас сможешь, давай. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед, давай, давай. Я ломаю, ломаю, ломаю, ломаю, ломаю, ломаю, ломаю, ломаю. А, сломал, сломал, сломал, пацаны, пацаны, ломаем, ломаем. Эм. лица надо было им сломать для начала бы. Так, начало хорошее. Зеленых уже вынесли, зеленых уже вынесли. Так, о, -о, о, пойдет, пойдет, пойдет. Отлично, отлично. Так, давайте сейчас быстренько закупаем пару блоков. Это, вот это вот, это, вот это вот, это, вот это вот мы прячем. Вот это мы прячем. Вендерсон, бы никто не украл. Ладно. -ла -ла. Ла -ла -ла -ла. сегодня, вы... сегодня у меня позитивное настроение. Почему не знаю. У нас запись перенеслась. Я должен был расстраиваться, но сегодня я рад, потому что у нас было в этих двух частей так много э, неудач, что э, я прям вот, честное слово, я старался так, чтобы вы не замечали переходы между этими между этими кадрами, вот так, да, правильно сказать. И в итоге я справился со своей задачей, но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Э,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 выложенной броне несправедливо кстати у нас, тут вот, тут вот, у нас уже розовых вынесли так красных тоже так э, на, мы сейчас должны будем вынести голубых их двое осталось э, в принципе все видите у меня там было два по моему а нет четыре сейчас еще два кусмана и наконец я заберу себе эту железную броню надо было изначально ее покупать вот, все красиво. А, она на защиту 3 зачарована. Ладно, ох. Кстати, если команду красных уничтожили, то я могу к ним под... я к ним могу простроиться. Так, там по любасу должны быть какие-то ценные ресурсы. Белых вынесли. Кто выносит белых? А, хорошо, я понял. Команду белых вообще в принципе уничтожили. И как-то мне стало страшно, потому что... Ли... Синие. Получается, это серые выносили. Их. Ай. Портизант. Портизант. Ай, портизант! Если я проиграю, я удалю Майнкрафт. Если я в этих трех, в этих трех, двух катках проиграю, я удаляю Майнкрафт. Походу все мы... А! Ай-минус три! Ладно. Первую катку мы сыграли. Мне страшно. Потому что я вам 100 баллов даю, что мы не выиграем. Давайте мою статистику посмотрим. Смертей! Много! Сломанных кроватей. Средняя убийств. Хорошо. Побед. 13 игр с 155. Хорошо, я его, понял, я вас понял. Ну ладно. Так. Ай. Не успел, ладно. Фух, повезло, что не розовые и голубые. Я. все я, я, я, я сразу бы сразу вышел отсюда. Вот, прям моментально. Так, давайте сейчас быстренько наберем 24 э, железа. Эндерняк купим. Потому что, ну, блин, я один. Стоп, уже желтых вынесли. Или по, или походу... А, уй, 24 уже я купил больше. Ну, ладно. Да. Так, так вот. Эндерняк. Ага, Mm -hmm. так, так, так, так, так, так Если я смогу простроиться с самым первым на спавном э, Я заберу изумруды Четыре изумруда мне хватит И я пойду обратно на базу Я застрою кровать в обсидиан и все Мне будет спокойно за свою кровать Пока кто-то не купит алмазную кирку, А потом там еще что-то И вот так далее Ладно так, так, я хотел дос первым достроиться до спауна. Э Но сначала нормально защитить кровать. Э желательно было бы. Все кровати в дворце, которые постоянно кричат. Хватит нас ломать. Это раздражает. Так, так, так, так, так. Так. Э Давайте, что ли, эпичную, эпичную музыку. Погнали. Три, два, один... Все, мы прервали музыку. Мою кровать сломали. Нету теперь смысла вообще в принципе. Будешь партизан? Я аж прям не могу. Вот Серьезно говорю. Партизан. А -а -а -а -а, нет, так хорошо шли. Так. Мне даже интересно, кто это сделал. Так. Красный. Понимаю. А -а -а -а, я... Всей душой, надеюсь, что вас уничтожат. Просто динамит скинули и сломали. А меня уничтожил Син, как я понял. Ну ладно. Бывают жизни огорчения, бывают. Что теперь? Помирать, что ли? Это последняя катка. А хотя что последняя? Давайте еще две добавим. Если у нас так быстро идут. Эти э, быстрые катки и поражения. Ой, не люблю я такую карту. Точно не люблю. Здесь постоянно выносит Быстро идм назад идем. Оп поп оп оп. Ай. Портизан. Так. Э, э, давай. Давай. Забери. Ну все, я до центра. Блин, здесь всего два спауна Эмиральда. Блин. Обидно как-то. Потому что я собирался купить сейчас этим Этот обсидиан. Чтобы уже точно защитить кровать, чтобы уже не паниковать на этот счет. Ой, ладно. Я всем сердце надеюсь, что мы сегодня в этой катке победим хоть раз. За эти игры мы победим, победим, мы должны победить. Мы победители по жизни. Но давайте посчитаем, что первая игра была разминочной. Второй э, неудачная, третью пока еще не решили. Это кто? Это у нас зеленый? Я сейчас испугался. Я думал, я сейчас в бездну упаду просто. Ай, минус три сразу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опас! Опас! Дайте просто заберем! Я мог бы просто забрать синюю команду в эту яму! С ними потом уже разобрались. Но нет, он меня в последний момент заметил, когда скинул желтого. И все мое, все мое, все мое, все мое приключение к отоплению. Под Подождите, откуда у меня? Откуда у меня железный меч? Я его успел купить? Или что, или он у меня сохранился? Это... О, господи. Я ну просто, я ну Ну вот у меня деревянный меч Откуда у меня изначально это был железный Походу я не заметил как-то на автомате купил просто и все Ладно, ладно Тогда сейчас не будем никуда идти Потому что как видно у меня удача покинула со вчерашнего дня и теперь, теперь будем строить сейчас на алмазы. Господи, пожалуйста. Спаси так. Не понял. Ну, на настолько что полетели. Там челик упал какой-то в канаву. Там тебе и место Пять алмазов. Давай угораете Ладно, сейчас купим еще блоков и пойдем на следующий спал на а и лагает жестко. У меня из-за из ресурс паков У меня, понимаете, в чем пропал У меня ресурс паки никак не забирает ни лишний FPS, не нагружают компьютер, ну, это, это какое-то чудо. Вселенское. <клёх> Я как-то думаю, наверное, Шейдеры поставить. Да пока не знаю, какие. Ну, особо. Вот это то то то то то то то то ту то то то то то ой ой ой Прокачка меча И прокачка брони Все, все Мы это защищены Ай, сразу минус 3 Фух Стрела Почему у меня сразу колчан стрел Ладно Красный, красный Пацаны, атакуем Атакуем, да куда ты Блин Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай Бей его! Вы чё, угораете? Фух! Да мне все равно сейчас на ресурсы. Мне изумруды нужно забрать. Понимаете? У всех такая логика типа забрать изумруды и купить себе броню и идти на других. Нет, мы сделаем, мы обыграем систему. Мы сейчас соберем достаточно эмеральдов. Ай, блин, минус 3 сейчас будет. Надо сейчас просто текать сейчас на базу. Я просто сложу эти оставшие. Ой, не туда. Ой. ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай Есть! Я забрал, я забрал! Я забрал! Я забрал! Я забрал! Я забрал! Я забрал! Забрал, забрал! та та та та ай ра ра ра ра ра ра ра ра, -ра да да ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра Почему так не везет? Мне легче брать. Просто не везет. Про удаление Майнкрафта я, конечно, шутил. Вы чего? Я ж Я не дебил, что удалять Майнкрафт. А как нам серию-то про это? в Серию про выживание в России снимается, у меня такой вопрос, п ч? Печок. П ч пойти сюда? А то приеду приедут психушку. Хэре? Не выз... Хрейд, поездку. Последняя катка за сегодня. Ай! Чрт! Что произошло? Эть! Ай... Эээ... Ладно... Странно, конечно, ну но... ок. Ой. Да. По одному, значит, ок. Я сейчас просто... У вас сейчас заблюренный экран. Вот сейчас я его разблюрю. Потому что... Там челик с плащом один плохим плащок э, пришел лучше на это ну, смотреть а то у меня youtube недолюбливает господи пожалуйста дай мне выиграть хоть в одной карточке в одной игре прошу тебя <соспорщик> так, все. Почему я в прокачку постоянно попадаю? У меня на автомате работает, типа, э, справа. Э, справа магазин. Всегда. У меня так на автомате работает. Да вы угорали Ой, как же я не люблю, когда на меня просто вот так вот летят Пулей Ай Больно в ноге Так, их... так это жёлт Это жёлт Ха Бот Пофиг то, что он меня победит он уже не, он по факту он не может сейчас на меня нападать, потому что его первоначальная теперь задача просто выжить, просто его первоначальная задача просто выживать, чтобы он не грохнули нигде никак, вот просто никак. А я сейчас покупаю. Почему я постоянно в прокачку лечу? Я не понимаю, что у меня. Ай, ай, дебил, ай, дебил, ай, дебил, ай, дебил. А теперь, а теперь, а теперь, а теперь С вашего позволения С вашего позволения, позволения Умоляю тебя Господи, пожалуйста, господи и господи, пожалуйста Спаси, сохрани Спасибо, я к тебе больше никогда не обращусь Ты меня понял Ай, ладно, ребята На этом я, пожалуй, видео буду заканчивать Прогружайтесь Поди, карта, прогрузись Ну, и чё, ждём Ну что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать наш ролик К сожалению, у нас не получилось победить Ну что ж, ладно, повезет как-нибудь в следующий раз Так, с вами был Рашхара В среду ждите э третью серию выживания в России я постараюсь ее выложить. Ну, не именно. Не в среду, именно, а в четверг, возможно. Ну а так. Не забывайте подписываться. Нажимать на уведомления, чтобы не пропускать новые видео. И также ставьте лайки. Лайки продвигают э, в это Время, когда я выпущу ролик. тип сколько лайков наберется на той или иной серии. Да, также быстро я его буду монтировать, потому что ваши лайки делают так, что они меня мотивируют создавать новые и новые ролики. Ясно? Если нет, то тогда поймите меня. Лайки продвигают ролики. Ну а так, всем удачи, всем пока-пока.